Настройка температуры по таймеру. Эта настройка позволяет поддерживать и изменять желаемую температуру в течение суток. Количество температурных точек в сутки 8. На каждый день недели можно составить свою программу. Кратковременное нажатие на кнопку V на дисплее P-OFF. Кратковременно нажимаем на кнопку стрелочка вверх или стрелочка вниз. На дисплее P-OFF начали мигать. Это говорит о том, что мы вышли в режим выбора программ. Кнопками стрелочка вверх или стрелочка вниз мы можем выбрать нужную нам программу. Программа POF. Таймер отключен. То есть терморегулятор поддерживает желаемую температуру все время. Программа P1.1. Таймер включен. И каждый день недели можно установить свою программу. Программа P1.5. Устанавливается программа, которая работает с понедельника по пятницу включительно. Суббота-воскресенье устанавливается другая программа. Программа p 16 Устанавливается программа, которая работает с понедельника по субботу включительно. В воскресенье устанавливается другая программа. Программа p 17 Устанавливается программа, которая работает с понедельника по воскресенье включительно. То есть суточный режим. После выбора программ, выбираем программу P1.1. Фиксируем выбор кратковременным нажатием на кнопку V. На дисплее появилось две единицы. Единица, которая не мигает, сигнализирует о том, что мы программируем первый день недели, то есть понедельник. Единица, которая мигает, сигнализирует, что это первая температурная точка. Приведу пример. Нам надо с 7 утра до 17:00 поддерживать температуру 25 градусов С 17:00 до, 20... до 23:00 поддерживать температуру 28 градусов из 23:00 до 7 утра поддерживать температуру 21 градус цельсия еще раз нажимаем на кнопку В на дисплее прочерки нажимаем на кнопку стрелочка вверх или стрелочка вниз на дисплее мигают цифры это время, с которого начнет поддерживаться желаевая температура. Нам надо установить 7.00. Кнопками стрелочка вверх, стрелочка вниз можем установить время. Установили на 7.00, нажимаем на кнопку В. На дисплее мигают цифры. Это желаемая температура, которая будет поддерживаться в нашем случае 7.00 утра. Устанавливаем 25 градусов. Еще раз нажимаем на кнопку «В». На дисплее мигают две единицы. Нажимаем на кнопку «Стрелочка вверх». На дисплее появилась двойка. Это вторая температурная точка. В нашем случае 17.00. Нажимаем на кнопку «В». На дисплее прочерки. Нажимаем на кнопку «Стрелочка вверх» или «Стрелочка вниз» на дисплее «Цифры». Устанавливаем 17.00. Нажимаем на кнопку В. На дисплее температура. Это желаемая температура, которая будет поддерживаться 17.00. У нас это 28 градусов. Нажимаем на кнопку «В». На дисплее мигают 1, 2. Еще раз нажимаем на кнопку «Стрелочка вверх». На дисплее мигает 3. Это третья температурная точка. Устанавливаем время. 23.00. Нажимаем на кнопку В. Устанавливаем температуру. 21 градус. Нажимаем на кнопку В. Программирование понедельника закончено. Если нам надо запрограммировать вторник, то нам надо нажать до появления цифры 8. Потом еще раз нажать на дисплее появилась цифра 2. Это говорит, что это вторник. И производим аналогичные действия. Это пример. Если у вас каждый день недели свой температурный график. Если температурный график каждый день недели один и тот же, то тогда надо выбрать программу P1.7, то есть суточный режим.